Welcome to Amsterdam большое количество видеокамер. Что отличает Амстердам от многих европейских городов, столиц, в том числе в первую очередь, от Берлина, если сравнивать со столицей Германии, то это, конечно, здание вокзала. Каждый, кто прибывает в Амстердам на поезде, тот сразу же может обратить внимание на красоту и величие старинного здания вокзала. Королевство Нидерланды, да, в принципе, оно сегодня королевство Нидерланды, но когда-то оно было более суверенным от других держав и более, а, более независимым и более мощным, нежели сегодня. Сегодня оно вынуждено а, идти на поводу у капиталистического рынка и торговать своим имиджем, и в том числе а, своими интересами, национальными интересами. Как обычно у них Летом э, здесь стройка всегда происходит. Внутри вокзала стоит пианино. Каждый может проходить и играть. Ради сохранения всей этой красоты в Амстердаме, Роттердам был полностью разбомблен. Вот так живет город, в котором... Ломается судьбы многих людей, кто сюда приезжает, в поиски лучшей жизни. Ну и, конечно, кто-то, безусловно, там на продажах наркотиков и еще чего-нибудь подобного находит себе, в принципе, неплохой заработок. Еще что отличает Амстердам от. Берлина это вот этот национальный памятник жертвам Второй мировой войны, установленный прямо в сердце Амстердама на площади Дам. Голландия была освобождена союзными войсками 4 мая. И поэтому они проводят возложение цветков 4 мая здесь, у данного мемориала. И спустя 75 лет вы можете наблюдать, что происходит рядом с этим мемориалом. В принципе, это все их характеризует Голландию, то, что здесь происходит. Но Амстердам это отдельная история и вообще даже не стоит сравнивать Амстердам с Амстердамом. Это разные совершенно разные истории. Вот так вот да, сегодня выйдет, выглядит Амстердам, его магазинчики, старинные дома. И одни одни в другом табличке на английском, что говорит о большом обилии туристов. Старинные амстердамские козырьки, э, фасады домов. Сверху можно наблюдать выступы с крюками. По, этот, по этим системам поднимали раньше наверх мебель и разные грузы, там, продукты и тому подобное. Еще одно отличие Амстердама от Берлина – это наличие каналов. Их э, в Амстердаме больше, чем в Венеции. стены старой церкви в Амстердаме она протестантской конфессии у Бранс нету в церкви никаких потому что кальвинисты иконоборцы все уничтожили и поэтому решили ничего не восстанавливать это было в 16 веке вот. и конечно же огромнейшее отличие данной церкви находящейся в амстердаме от какой-либо берлинской церкви то что здесь в крипте не только различные государственные деятели, но также и жена Рембранта Саския. Один из примеров завалившегося фасада, вот, пожалуйста, наблюдайте, его уже подлатали, там укрепили, чтобы он окончательно не завалился. Вот еще одно отличие Амстердама от Берлина, это большое количество видеокамер, видеонаблюдения, что говорит о большом кримин криминальной ситуации здесь, в этом городе. так вот сочетается старинная, э, сдержанная история и капитализм. Здесь можно все найти, чтобы почувствовать себя и богом, и демоном, как вы пожелаете. Ну и здесь уже заканчивается эта улица, здесь значит, что машины дальше могут быть.